Адаптация к диете с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров происходит быстро, но ухудшает метаболизм и производительность упражнений на выносливость, несмотря на повышенную доступность гликогена. Понравилось видео? Ставь лайк, like, подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!